Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика с YouTube. Здравствуйте! Веду сейчас переговоры с одной крупной компанией по активам госкорпораций. И у меня есть подозрение, что руководитель отдела искусственно завышает цену, так как общаемся по e-mail почте. Он пишет, что коммерческих предложений более одного, не предоставляя при этом доказательств. Есть ли этому противоядие? В такой ситуации, если по вашей оценке объекта цена завышена, вы можете попробовать написать в саму компанию и уточнить, с кем еще можно связаться по этому объекту. Попробуйте составить письма-запросы и сходить на осмотр. После этого следует повторить оценку и понять реальную стоимость объекта. Возможно, он сейчас находится на этапе аукциона и впереди торги на понижение.